Вот смотрю я как-то канал Азвука. И тут Денис выкладывает такой достаточно желтый динамик. Смотрю я на него и вижу. У него такой мощный магнит. Такая интересная подвижка. Такой конус интересный. И делают его, оказывается, в Питере. Но я не выдержал и поехал. И выяснил, где же его делают. Посмотрел там. Интересно там было. Послушал. В результате купил. Таких у меня два. Это примерно как у Дениса, только поменьше размером. 4,5 дюйма, по-моему. Вот такой вот он из себя. И еще купил один на пробу. Чуть более аудиофильский, от них же. Такого же размера. Но у него... Вместо колпачка пуля. У него более темный цвет диффузора. Говорят, что его запекают в печи. И у него другая центрирующая шайба из шелка, более мягкая. Посмотрим, что там внутри. Пуля легко откручивается. О боже мой. Внутри хорошо видно медный колпачок. Медный колпачок призван уменьшить индуктивность обмотки, чтобы не было завала на высоких частотах. И так, по первым впечатлениям, он даже работает. Впрочем, надо эти динамики немедленно оборзеть. Подробно. И обстоятельно. Для начала я над ним немного поиздеваюсь. Это у меня усилитель с отрицательным выходным сопротивлением. Он способен возбуждать разные резонансные системы на своей резонансной частоте. Какая, кстати, у него резонансная частота? Слышите, да? Довольно-таки высокая. Этот усилитель как бы увеличивает добротность резонанса еще сильнее. Слышите? Вот я сейчас еще буду увеличивать его действие. большой призвук. Ну, это где-то миллиметров пять, наверное, общий размах колебаний. Больше, видимо, делать не стоит. Но попробую сделать еще побольше. Да, тут ему уже явно плохо. Лучше, наверное, его дальше не испытывать сильно. А то мало ли, сломаю у него вон. Видите? Совсем-совсем мягкий диффузор. Прям вот очень легко гнется. Стоит чуть-чуть надавить, а он уже весь как будто мнется. Давайте что ли измерим его параметры? Все параметры телесмола я мерить не умею, зато я умею мерить мощность мотора. Специально для этого я соорудил такую штуку. У нее внутри пьезомикрофон, который я откалибровал и знаю его чувствительность: 0,71 вольт на килопаскаль. К нему я подключил мультиметр. Нижняя строчка показывает напряжение на пьезомикрофоне. микрофоне. Верхняя строчка мультиметра показывает напряжение, поданное на динамик вот здесь. Динамик питается от маленького усилителя, который запитан на генератора. Генератор вырабатывает частоту 40 Гц. Почему я выбрал 40 Гц? Ну, потому что это заведомо ниже, чем частота резонанса динамика когда он будет заткнут к этой прижат к этой штуке частота резонанса у него будет там не знаю несколько килогерц наверное с таким маленьким объемом видите ход дифузора есть как только я прижимаю ход диффузора пропадает то есть мотор задавлен полностью. Это значит, что мы измеряем его силу. Ну и вот мы имеем числа. И вот после того, как я все внес и посчитал, получились такие цифры. В этой колонке у меня величина b на l. Она измеряется в теслах, умноженных на метр. Или, что мне удобнее, это в ньютонах на ампер. То есть, если я приложу один ампер к обмотке, то она будет либо втягиваться, либо выпирать из магнита силой один ньютон. Ну, точнее, не один, а столько вот. В тех параметрах, что мне прислали из компании, написано, что вот, вот B, B на L 6,3. У меня по измерениям получилось немного меньше. Но, впрочем, у меня не очень хорошо откалиброван мой микрофон, поэтому это, в принципе, нормально. Наверное, ну, адекватно получилось. И вторая колонка здесь, это, наверное, одна из самых важных характеристик, мне кажется, мотора. Это его – сила, которую он развивает при приложенной мощности 1 Вт. Наши динамики разделили первое место с динамиком из Tronsmart Element Mega. Сейчас я покажу эту замечательную колонку из Китая. Вот она. Из которой, собственно, вот этот вот удивительный динамик, который имеет мотор такой же практически мощности, как и вот этот. Сравниваем размеры магнитов. И дивимся этому чуду. Как? Как это возможно? Не знаю. Вот. Также весьма интересный динамик. Вот, в, обитает в этих очень известных колонках JBL Flip 4. Я думаю, их видели все почти. Динамик выглядит вот так. Тоже довольно мощный, но чуть послабее. Примерно на том же уровне мне попался еще динамик из одной китайской колонки, весьма дешевой. Колонка называется Blitzwolf BW3, по-моему так. И, пожалуй, самые дохлые динамики, из которых, которые у меня есть, это вот, например, вот такой, из какой-то совсем дешевой, меньше тысячи рублей, китайской колонки. У него огроменный магнит, но при этом мотор вот-вот-вот совсем никудышный. И вот этот вот физатончик. К сожалению, не могу его из колонки достать, показать. Физатон bf 45 Ну вообще, дохлый мотор просто нереально. Хотя там не один стоит. Вот такие дела. Я думал, что этот динамик уделает все, что у меня есть с большим запасом. А нет, оказывается, не все он уделывает. Почему, не знаю. Может быть, потому что они гнались... Массы подвижки и намотали поменьше обмотки. Может потому что они намотали обмотку из алюминия, насколько я понимаю. Они из нее намотали, а не из меди. Не знаю точно. Но как-то вот, вот... Смотрите, какой огромный какой маленький. И одинаковая мощность при этом мотора. Я так немного послушал этот динамик сам по себе. Звук ничего. Мне понравились высокие частоты. Но так трудно понять. А хочется замерить очиха. Для этого мне нужно его встроить в какую-нибудь колонку. В идеале хочется сделать вот это. Прелесть в том, что такая конструкция вливается в стену. И исчезает. Как это, баффл степ называется. Ну сейчас у меня нет желания такую стройку затевать, поэтому я сделаю сферу из аквариума. Слушай внимательно, если слышишь стоячую волну, кричи в противофазе. Вот его А... а... Мне показалось, что звук у него жестковат. Ожидал пик в районе 4 кГц. Тут в районе 4 кГц какая-то полочка, отделенная двумя провалами. Не знаю, может, это она такой звук издает. Я не понял. Но пика не вижу. В целом АЧХ довольно ровненькая. Залезает достаточно высоко. Тут у нас частота, где начинается откровенный завал. 17 кГц. Неплохо. Вот второй желтый динамик сверху я наложил. В общем, похож. Немножко другая структура сверху, но в целом практически такой же. Интересно, тут тоже провальчик. Тут видно, что структура полностью повторяется. Это, видимо, моды комнаты. Это не знаю. Тут как-то я моду комнаты уже бы не ожидал на таких высоких частотах. Но может быть, все-таки это ко из-за комнаты все равно. И теперь накладываю сюда еще и от, от, отмерил темно-коричневый. У темно-коричневого по-моему все похуже. Сейчас я уберу все остальные, чтобы его было лучше видно. Тут какой-то... Провал, обозначенный сбо... по бокам двумя пиками. Ну, ну как-то фигня какая-то. Потом дальше равномерный завал вниз. И с 10 кГц еще более сильный завал. М -м да, что-то мне не очень нравится этот более адиофильский вариант. Тем не менее, желтенькие мне очень нравится. И вот что еще. Если я возьму вот желтенький, пос... я вообще никогда не смотрел раньше на график фазы. А тут что-то вдруг посмотрел. Обычно в графике фаза была какая-то неведомая хрень. А тут все ровненько. Может, не зря они все-таки говорят, что они на импульсный отклик настраивают свои динамики. Может быть, правда, действительно на него настраивают. Ну, прям почетная фазовая характеристика. Тут у меня минус 180. Тут ноль. Нет, вот да, ноль. Ну, тут, видимо, минус 180, потому что я... Ну, полярность перепутал, скорее всего. А еще я снял зависимость этой. А, да, ее от угла. Вот здесь сверху это под нулевым углом. И каждый следующий угол все ниже, ниже, ниже, ниже, ниже. Пробуем посмотреть их последовательно. Вот под нулем. Следующее. Это 15 градусов. 30 градусов. 45 градусов. Вот она. 60 градусов. Да, под 60 градусов высокие частоты уже почти пропали. Берем все остальные и посмотрим на нее отдельно. Давайте на 45 лучше посмотрим, это более интересно. А на 45 градусов идет больше всего энергии. Ну да, под 45 градусов так себе уже... Мало того, что подзавалились высокие частоты, так еще и очень неравномерно идут. Ну вот 60 градусов, 75 градусов. И 90 градусов, это уже прям по касательной к поверхности, на которой установлен динамик. Все ниже, ниже и ниже. Вот так. Так что, все-таки широкобластники еще не, дожили, не доросли до такого состояния, чтобы прям во все стороны звучать одинаково. То ли они должны быть очень маленькими для этого, то ли не знаю. Но все-таки... Это, наверное, самый лучший динамик, который у меня есть, такого размера. Вердикт. Мотор мощный. Но я, честно говоря, думал, что будет мощнее. Все равно мощный. АЧХ приличная. Динамик ну, немножко дороговат, конечно. Но, учитывая, что это ручная работа для каждого заказчика конкретно, мне кажется, цена более чем адекватна. Брал я его, кстати, за 5000 рублей штука. Так что в целом, динамик. Я думаю, что я на нем чего-нибудь еще сделаю. Ну все, пока. А, да, еще забыл. В описании к видео оставлю ссылочку на замеры. Ну и еще там ссылочек подкину всяких там на видео от Азвуки, на фирму и так далее. Все, пока еще разок.